Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, Советский танк 10 уровня Объект 279 ранний Карта Химмельсдорф Игрок Пролукей. Блин, это моя самая любимая карта По крайней мере для игры на тяжелых танках Здесь чувствуешь себя комфортнее Как <м filming> нигде и никогда Но по закону подлости Меня сюда закидывает <м��> Чаще на арте, чем на Тяжелом танке А на арте здесь все с точностью да наоборот. Прострелов почти нет и делать нефига. Задремали. Задремали там противники. Была у них возможность здесь нанести в Бортину на 279 урон, но нет, они там прятались. Снаряд летит мимо неудачно. Спрашивается изначально, да, вот к тому же Маусу, зачем ты сюда ехал, если ты не собирался отыгрывать это направление. Развернулся, уехал, оставил ВК 45-го здесь разбираться в одну харю. А ВК, судя по всему, здесь нету вообще никаких шансов просто. Здесь еще ИС-7. ВК спрятал свое НЛД, но можно и Маусу в щеки понакидывать. Еще раз не удается пробить ВК-45. Есть, получает Маус. Счет становится 1-0. Банане без золотых снарядов делать вообще нечего. Хотя у Мауса, вон у Мауса есть золотые снаряды. Я смотрю, он стрелял золотом. Как раз нанес урон нашему персонажу. А вот у ВК нету. Можно и влючок, да, вот так пробить. Первого Противника в этом бою уничтожает Объект 279, а урон Уже подкрадывается К 4000, вот сейчас чуть-чуть не хватило После этого выстрела Неудачно Счет пока что равный, 2-2 Там походу сейчас на горке Два оставшихся союзника выхватывают Здесь неудачно. Да, Маус туда-сюда доворачивает башни. Слегка как раз на этом и подловил. 279. го Выстрели там на доли секунду раньше. И, скорее всего, был бы с уроном этот выстрел. Еще разок. Урон почти 5000. Минус союзный из 7. Огрызался. Огрызался Маус, но все летело в Исай 7. Ну, правильно, из седьмой-то, да, так стоял там. Без проблем пробивай в НЛД, не хочу. Тут даже золотые снаряды не нужны. Ну, а Маус на золоте. Там и в ВЛД, наверное, можно пробить. Счет 4-6, 4-7. Ну, как и говорил, на горке союзники выхватили, и с горки уже пошел на стрел сюда вниз. Девятый решил поехать на горку, разобраться. Там сразу три противника, по-моему. По да, Эмилис, ТРВ. И еще кто-то там был. Может, уже уехал. Счет почти сравнялся. 6-7. кого просит о помощи 279 непонятно. Тут поблизости нет ни одного союзника, да и обычно всем друг на друга пофигу. Каждый смотрит только за собой. Не, ну все равно, нет, бывает исключение, когда игроки приходят друг другу на помощь. А то бывает иногда перевернешься, мимо тебя проезжает даже типа сам виноват. Ну, может, кто-то действительно не видит просто, да, там упулился. Монитор не видит ничего, что происходит в метре от него. Здесь арта еще наверху ездит. Ну, как и говорил, противника все-таки три. СТРВ даже не стреляет. Он понимает, да, что в лобовую проекцию 279-го не пробить. Раз там что-то. следом. Эмиль отправляется в ангар. <свист> <свист> Есть АМХ 50Б. Он так Выкатывался в надежде пострелять по 279, но тот его опередил. Эх, мимо. Мимо летит снаряд. Ну там видно было, что... Есть по Счет 10-12. Союзники заканчиваются потихоньку второй раз не успевает. Снарядов-то все меньше и меньше 279 -го. Осталось уже сколько там? Всего 13 штук. Есть минус еще один противник. Две десятки еще остаются в строю. Да, в принципе, СТРВ, он это стерва особо Проблем не должна предоставить. Ну, арта может, конечно, фугасами какой-то урон нанести. Ну молчу про Як-ПЗ. Но и ТВПшка тоже достаточно опасный противник. Со своим барабаном. Не получается у него пробить и 79 го Здесь надо осторожно. Сейчас есть возможность. Нет, успевает ТВПшка скрыться за углом. А, надо быть внимательным. А то вот так на ТВПшке с полным барабаном. Заедет где-нибудь с тыла. А барабану твп ТВПшки разряжается очень быстро. Два пробития по ЯКПЗ Е100. Ну еще как минимум на два выстрела Там прочности у него осталось Один раз ТВП смог Смог пробить 279-го Но не успел спрятаться Сразу с и так получил Промах по, по стерве Следующим выстрелом готов Уже восьмой уничтоженный противник там, як пзс 100 Спрятал, стерь будет за углом поджидать, когда 279 сам к нему приедет. Скорее всего. Поэтому здесь лучше не надеяться, а самому идти уже туда, к нему. Ну, или попробовать, да, ехать где-то. Не стал 279-й заморачиваться, да, там, пытаться заехать где-то. Так, напрямую и поехал. Танкует от Як ПЗ, а вот арта на 244 Прилетает. <с -2> арта прилетает. Ну, от арты прилетает, это все понятно. 5. 5 снарядов всего остается. Ну, по прочности 279-му хватит. Выдержать одно пробитие от Яг ПЗ Ну даже этого не происходит В очередной раз танкует 279 -й. Ну тут у Яги уже нет шансов Он просто не успеет перезарядиться Ну а чё? ну, пытается Пойти в клинч, но не тут-то было ну, 279 все-таки перезарядка достаточно быстрая Девятый в ангаре Ну а теперь в погоню за Лорейном. Который, по-видимому, решил убегать до последнего Какая же, да? Противная рта, ну, видит тут человек Девять фрагов, понимает, что нанес уже очень много урона Хороший бой Выйдя в чистополе и слейся, как мужик Нет, по поехал куда-то ныкаться, шкериться вот, Как крыса какая-нибудь Зачем так делать? Уже ладно, понимаешь, что у тебя шансов никаких нету. Нет, я буду прятаться, чтобы была ничья, к примеру. Ну, хотя здесь времени еще достаточно, чтобы 279-му просто поехать и попытаться захватить базу. Но нет, он решает идти своим путем. Попробовать где-то все-таки выцепить эту артиллерию. Куда? Наверх, наверное, арта, скорее всего, поедет. 279-й того же мнения. Ну, или точнее я того же мнения, что и 279-й. это мучительно-томительно ожидание, пока он поднимется сейчас в горку. Почти заполз. Арты пока что не видно. Ну, 279 в принципе, бояться нечего. Ларен там в принципе, противопоставить не может. Единственная проблема это время. Время сейчас работает против 279-го. Лорейна-то уже пофиг, он понимает, что он проиграл. Ну, если он хорошо спрячется, то уже может быть ничья. Времени на захват. Не, хватит в любом случае. Может быть, надо было на захват ехать в такой ситуации. Да, тут просто, когда вот так ищешь, тут повезет, не повезет. Пока что не удается. Заныкался где-то. Вот он. Нашелся, голубчик. <laughs> еще и не удается урон нанести. Остается один снаряд. Убегает Лорей. Что ты будешь делать? Вперед на перерез, да, тут теперь угадать, куда он повернет, налево или направо. А он как раз поворачивает туда, куда надо. И <laughs> да, в это точка. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.